Всем здорово всем, вступления как такового не будет, потому что я его отвел в хронометраж ролика. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто вывел прошлый видос своей активностью в топ-1. А также спасибо тем зрителям, которые поддержали мою идею из прошлого ролика. Для меня это что-то типа зеленого света, для того, чтобы начать развивать ее и делать еще куда более интереснее. Подписывайтесь на тележку в описании и погнали смотреть видос. Сегодня будет достаточно душно, открывайте окна. Он на этом сервере до меня докопался за то, что я... ни разу... Ha <laughs> Итак, даже не знаю, с чего начать. Для затравки перескажу вам небольшую историю, которую я не смог записать из-за проблем с шадоуплеем. Идут трое полицейских, один из которых это был я, остальные двое ФБА. Видят вот это вот тело, которое у вас сейчас на экранах прыгало, у которого еще клантег называется в розыске, что нарушает правило 1.40. Это правило запрещает делать какие-то оскорбительные клантеги или же ну что-то в подобном духе. Но нам из-за этого правила интересно только одно, фальсификация статуса игрока. Надпись снизу или сверху ника в или в розыске, разыскивается и так далее, это все таки отображение статуса игрока, по которому полицейские понимают, можно арестить челика или нет. А это название клана такое, оказывается, которое байтит игроков на нарушение правил, фрика, фри-арест и так далее. Но почему-то наборный администратор, на тот момент он был наборным, на это внимания совершенно никакого не обратил. Интересно почему? А потому что это его друг. Они там в доту друг друга зовут поиграть, обсуждается его главного кумира. Я на все это пруфы предоставлю немного потом, вы пока что просто смотрите и слушайте. Забавный факт, они считают себя охеренно крутыми челиками, потому что они забайтили Ньюшку. Чела, который вообще не играл до этого, наверное, на серваке, и не особо как-то знает правила, и просто в диалоге сказал, ёб вашу мать. На этот диалог у меня демки не было, потому что она не записалась, но положа руку на сердце, я могу сказать то, что в этом диалоге он выкинул это в таком стиле, А, это у вас клан так называется, ёб вашу мать, ну ладно, и пошел. Ну а дурачкам-то похеру, за что наказывать, как наказывать, и какие нарушения пытаться вытянуть из игрока. Причем на серваке есть правило, которое запрещает намеренно копать под какого-то одного админа, чтобы его слить с админки и так далее. Но на игроков это правило не распространяется. Короче, я вам сейчас объясню ситуацию. Челики подумали, что в розыске это у него отметка такая, то, что он разыскивается. Но нет, это название клана, и так они байдят людей на то, чтобы фрикав выбить. Как дальше пройдет эта жалоба, и так понятно. Они задрочат челика бедного до такой степени, что он просто скажет, «Бля, просто забаньте меня уже хоть за что-то, да и все, я пойду просто дальше играть на другой сервак». Но норпэ, фрикав, а -а -а -а. родных. Ну не оскорбление, оскорбление родных, а упоминание их в плохом роде. Ты сказал у меня на дмке, еб вашу мать. Это считается. Ты Но оскорбления родителей не было? А там написано в правилах плохое упоминание о них. Ну а это было не в твоем ключе. Ты просто поставил. А не в твоем ключе разыски, сказать, я пошумел. Я не про тебя сказал. Я ушел, сказал я. А про кого давай? Я Кому ты мог сказать я еще, я пошумать? Ну точно не тебе Ага, в любом случае ты кому-то это сказал Упоминание родных в плохом ключе Оскорбил ты кого-то или нет, неважно Ты их упомянул в плохом ключе Просто челик захотел слить другого игрока Из-за того, что его по ошибке заковали в наручник И очень удачно типа подобрал Случай оскорбления родных Хотя родных он никаких не оскорблял А то, что ты его сейчас забанишь, ты будешь потворствовать Тому челику, который хочет бегать всех сливать Байте их тем, что у них клан так называется Молодец Ну А я что сделал с кланом? С кланом ничего, просто ну, такие а ебанутые голове, жб не принимать хотя бы, либо разбирать таким образом, что, типа, чел, Можно у тебя клан вводит раз а, в заблуждение же, да. игроков новых, которые не понимают, выявили, что такое розыск, то, что не розыск. Бы клан -тек. Если хочешь потворствовать а, этому, а ну, типа, вперед набирать, я нисколько не против. не хочу. говорит, что, которое правило нарушается. Весело. Чел, ты сидишь э, с <связывающий> новеньким чел, чел, ты на ФБРе фейк. без оставления uh, чела лицом к стене, меня заковываешь в наручники, чел. Чел, чел, чел. Бля, какая гнида просто, охуеть. Ну типа, вообще, у тебя, если так посчитать, то у тебя 1,44. сорок четыре. У кого? <музык> <музык> у кого? тебя за помеху то, что ты не в клоке и разговаривал на жалобе. Mm -hmm. А у тебя есть так посчитать то Душнилова Бан форточка Не, ну это же просто тварь, блять, натуральная. Это вот два челика у ебана отсталых. Я не знаю, у меня материал сохранился нет? типа золотой кабанчик mm -hmm. я таких три по моему могу поставить кабанчика а -а, mm -hmm. хорошо mm -hmm. да А стою, встаю, там спереди стоит этот скрипач, ебанутый, что-то в пол смотрит, а я пытаюсь джиггернауту продать ну, абрел, продать кабанчика, ну вот. Помимо того, что он нарушил правила оскорбления, администратор это никак не проконтролировал и не предупредил, что это нарушение. Немного странная у него логика. Фразеологизм он, значит, считает за оскорбление, а прямое оскорбление не считается. Но ну, вот его вот. Пытаюсь ему втюхать моего мега-супер крутого кабанчика. В этот момент, когда вот там до сих пор все этот ебанутый скрипач смотрит в пол с пистолетом в руках, ко мне подходит, блядь, амбрелловит Шпион и пытается мне лицом к стене поставить, когда у него, блядь, за спиной куб стоит. Я не понимаю, на чем прикол? Он мне сказал, типа, этот... Вот, и разбираю, жалоба душнил. А... Байбан тебе, айфорточка. что -то такое высрал. После жалобы, когда я тебя ретурнул. Пьердун, на тебя жалоба могу забрать. Пьердун. После этого бан. Ой, мут 10 минут он получит: Раз оскорбление, два оскорбления. Один раз ебанутый скрипач, второй раз ебанутый скрипач. За гранью РП, кстати. Они же в нон-РП-зоне разговаривают. Дальше, чё? Ну а пока они разбирают жалобу на этого нарушителя, да, это челик на амбреле, реально нарушил правила, мы пока пойдем и поиграем дальше. Найдем каких-нибудь дебилов среди наборной администрации. Понятно. Ивент менеджер, проф бандит, проф бандит, у него ж нет ограничения там по феррербе, да? Ивент менеджер, ивентер, блять, это ивентер, наборный, обменник, крипто биржи, кем вы работаете? Вам не обязательно. Это звать. В смысле, не обязательно. Ну, я даже не знаю, во-первых, кто вы, я перед незнакомыми людьми не отчитываюсь. Можем познакомиться. Вы хотите купить биткоины? Да дай 1060, то мне VR-порнуху надо только включить. Не так, на минут пять. Мне минут пять надо, все. Даже меньше. Уходите. Вы да, вот этот Видюху не хочет, не хочет дать, мне нужно ну, VR-порно -то включить Я хотел по потеребить минуты 3 Знаешь, Что это было? Почему здесь кровь на стене? Опа, выиграл Проиграл 12 В смысле, ну X3 же В смысле, ну X3 же? Внимание, внимание, привлекает. Потом у него будет бан уже. Там же два оскорбления было. Бан Я очень сомневаюсь, что он убрал столкновение случайно или же по неосторожности. Оказывается, так легко выбесить животное, не обращая на него внимания. Вы просто себе не представляете. Вот такой вот я плохой человек, ребята. Меня за спиной обсирают, когда я выдаю за это наказание, они ничего даже в тексты высказать не могут, а только берут и вот так вот провоцируют. Такой вот я козел. Понятно. Бля, какой конченый, это просто пиздец. Мммм, нахуй я? Бан 10 минут, оскорбление вопрос. Какое? Бан 10 минут, повторное оскорбление на прошлых разборках В смысле? Ну каких из? В прямом, пересматривай демки, которые ты пишешь Да, на похуй, у меня к тебе вопрос, как вышестоящий Я не буду на них отвечать Ладно Идем дальше. Напоминаю, что это с его стороны уже второе наказание за оскорбление. Третье наказание последует бан на один час. Самое угарное в этих ситуациях то, что когда ты им выписываешь наказание или же говоришь, что у них такое-то, такое-то правило нарушено, они удивляются сука так, будто они этого никогда не делали. Но ребята, это фигня. Иногда каждому из нас поступает такой звонок, на котором не будет кнопки отклонить или же заглушить. Алло, привет, можешь поинтересоваться, за что ты меня забанил? Когда? Ну м -м -м, минут тринадцать назад. Да не, это, это давно уже было. Фиррп у тебя было? Ну РП было у меня. Так я зашел э, за дверью, э, когда ты только начал говорить там. Ага. У меня еще было время. Хорошо, тогда а зачем ты, ты зашел, сказал, достал встать, оружие и стрелять и начал? Ну, потому что ты меня, наверное, арестовать хотел. Ну, откуда ты знаешь, что я, я хотел? не имею права сохраниться. Что? что самосохраниться? Сохраняйся в одиночной игре, это Но тебе... Я, это я, онлайн. Я, я, я криминал, я... Ну, я криминал, ты госслужащий, ты меня ставишь и... лицом. К а я откуда знаю, кто ты? Мои побуждения. Какие твои побуждения? Ты играешь ну, за это... праву гражданского Это не мои проблемы. Речи. Что... В смысле это не твои проблемы? Это твои это проблемы, ты проблемы ты бегаешь что ты с не видишь кто я. Это вообще-то аксиома Хочешь, но НРП тебе сейчас сверху наверну? Аксиома? Да, это аксиома То, что ты бегая по городу, ты воспринимаешь каждого гражданского Даже если он бандит, за гражданина, если что Учи правила Аксиома То есть да а что, нет, по-твоему? что ты хочешь от меня? Чё ты звонишь мне? Я, я просто спрашиваю у тебя, то есть, ты утверждаешь, что это аксиом? тебя так понимаю? Ну, если ты понимаешь хоть что-то, то уже слава богу. Дальше, что ты хочешь? Ты мне скажи, ты у... Ты мне скажи, что ты подтверждаешь, что ты что то Что подтверждаешь? Что подтверждаешь что какой ответ ты ответ от меня пытаешься вытянуть? Ты мне звонишь э, для чего? Ты спросил, за что я тебя забанил. Я, я хочу у тебя дальше, узнать, поинтересоваться. Я ты уже поинтересовался, отвечу. я тебе О, я ответил тебе дальше, что ты хочешь. Хочу объяснить, что ты не прав в этой ситуации. Удачи. Окей, без проблем. Я тебя правильно понимаю ответ дай. Бля. И нахуй, сука, тебя забанили за ФРРП. Какого дыхуя начальника с оружием, который на тебя уже идет, достаешь в ответ оружие. Сука, это, понимаете, ивент менеджер. Это, блядь, ивент менеджер. Вы просто, блядь, представьте, это наборка, сука. Это сука-наборка. Блянь, тут не то, что юзеры правил не знают. И донатеры правил. Бля. Тут, сука, наборка правил не знает, о чем речь, блядь. Ну, это же просто пиздец. Вот тут я прогуливаюсь по бедному району и замечаю, что одного из бомжек вкрадет Umbrella. Адекватно оценив возможности, понимаю, что этот файт не получится у меня выиграть, потому что их трое, четверо, я один. Дожидаясь, пока останется один хотя бы человек, которого я смогу связать и отвезти в ПУ. А теперь смотрите, как моя РПшка с допросом, самая простая, ломается об тупизм игрока. Ничего не сделаю, их трое, я один. Кто, кто, кто, кто, кто? А теперь рассказывай мне, блядь, и за мной иди. За мной, я тебе сказал, иди. Не подходи. Иди по своим делам. Иди по своим делам. За мной в ПУ. В ПУ, за мной. За мной в ПУ, я тебе говорю. За мной в ПУ, раз. Два. Так долго пиздили! Кто это там? Штурмовик бан 10 ми 1.9. Дальше идет очень яркое обсуждение того, как все-таки модератор банит админов, которые выше, чем он сам. Один из админов начинает намеренно палить другому игроку, вот что тут кто делает, кто что снимает. Судя по чату, можно понять то, что админ, который вот этот вот челик мне звонил еще, рассказывал там про нонрп, про РП и так далее, он не то чтобы не игнорирует нарушения оскорбления, он их даже поддерживает. Прям молодец. Вот мы как раз на него и переключились, он тут пишет вот в чат, типа это точно, вот он сейчас снимает, потому что он же меня и банил в другой какой-то день. Здесь он уже начинает игнорировать оскорбления прямые от игрока и просто даже их поддерживает. Поржал с них, например, потом они спрашивают, типа, про кого он говорит, не знаю, и берет ему в ПМ, пишет мой стимейдишник типа, вот про этого мы говорим человека. С учетом его прошлого нарушения, а также дебильного звонка в стиле «ну-ка, поясни, за что ты меня забанил», у меня вариантов вырисовывается куда меньше, чем в прошлом видео. Либо это дикая утка, которая просто играет на дурака и пытается попасть в ролик. Либо второе, это беспросветный дебил, который вообще башку думать не умеет и непонятно как он стал на наборную админку я из программы жить с малахом можно пожалуйста задать вам пару вопросов да да да какие а сколько вы зарабатываете? Блин, ну фиксированная тысяча долларов. А, хорошо, скажи, пожалуйста, как много вы спите в час? Ты знал, что каждые 60 минут в Армении проходит один час? Вот столько. Ну, боже, да, я, я что я Не, спешки не, стежки, не я стел? не знаю. У него или рут, или судороль. 2 МГ. Он же non-rp-info а, палит. И Кто и играет на каком аккаунте, какой? точно, да. <laughs> Про привилегию. В РП-чат голосовой 2 МГ. И два Оска, он, считайте, поддержал. Он никак не присек эти оскорбления мутом или же чем-то, типа бана, например. Ну, хотя бы мутом. Нет, он все это поддержал. Ждем пятое. Ждем рецидив, нахуй. Ну, раз тут никто не против того, чтобы друг друга сливать, почему бы и да. Свали. Свали нахуй. Заебло. А ты нахер его убил? Дебил этого нахера грохнул. Блять, насколько они конченые? У Челика такая красивая застройка была, ну просто пиздец. Насколько конченые у ёбки, блять, Чел там постарался такую красивую застройку сделал. У него, бля, это очень красиво вот, выглядело для этого сервака. А зачем фрикил? У вас такой вопрос, наверное, возник. Объясню. Они же вроде бы рейдить его хотели или же ограбить. Зачем они его убивали и ломали ему все, что там есть? Ответ простой: это просто 5 IQ краймера, которые ничего, кроме как сжать левую кнопку мыши и ставить C4 не умеют. Итог такой: он дважды игнорирует оскорбления, прямые в нон-РП формате. Он знает, о ком идет речь и сам даже помогает, скидывая ID-шник, нарушая тем самым уже МГ. Потом он второй раз нарушает МГ когда говорит про мою привилегию. Ну и пятое это фрикил, рецидив Нет, не хотим прикол. Пошли, оценишь застройку. Давайте. Пошли, оценишь застройку. Давайте оценим застройку сейчас его. Ты куда делся? Ничего себе. Ой, оцени застройку. Чего-чего а Зачем ты, ты их телепортируешь? Ты же можешь просто всех, всех забанить и все. Зачем мне всех типа, забанить? Время зачем тратить? Ну я говорю, ты можешь просто сразу их забанить и все. Зачем А просто мне на серваке есть конченые, которые пытаются слить других игроков по всякой хуйне. Ну это бывает такое, вот здесь такие особи. Это не бывает, а так и есть. У вас и в наборке такие есть челики. Ну по факту. И в чем я не прав? Если даже админы признают это, блядь. Смотри, можешь тебе, кажется, ужас, смотри, когда ты людей останавливаешь, то есть ты говоришь один год, а дв... ты их не должен убивать, ты не должен арестовывать, ну так, чисто. А если чел просто или... в тупую игнорит и не хочет ничего делать, как его догоню? Я в жизни не сомневался, что скрипач очень умственно ни разу, А где скрипач? он упал. Он ливнул уже, он бегал понял. за полицейского с никому А А, понял Желтый Это так. он, бля, перестрелку вел с блядь Он блядь Он всех банил налево и направо Он мне тп говорит, говорит, а я тебя баню за оск на разборках Я типа спрашиваю, а где он был, он говорит Дэмки свои пересмотри Ебать, ну он против чела стрелялся, у которого была эта хуйня и на прощай, Скрипач ливнул Что меня Я думаю, он не выпустит видео, блядь, про это Слишком мало контента было у меня вопрос. О чем -у -у. здесь говорите? Мне прям аж интересно стало. Кстати, Опа. это вы построили? Ебать. Это я построил. О скрипаче да. мы говорим, ютубер такой, полярный? очень. Ютубер такой. Бля, прикинь ролик, выпустя, знаешь, это будет такое название, блядь. я уже это... был, был он уже третий или четвертый ролик здесь записывается. Он, он, блядь, уже за три дня не может найти норм людей, чтобы поснимать. Так как не могу, вот нашел. Блядь, забей, из этих, блядь, тройки ютуберов, которые снимают по игре это моду, это SF Stars. губка и, блядь, скрипач, скрипач самый неадекватный из них. Я скрипача на видосах видел только, вот, знаешь, как супергерои, которые спасают мирных игроков от бана. А а нет, это, это считаю, скорее всего раз, видео со старца или губку. А? У скрипача нет такой хуйни, скрипач просто долба. Заходит не на тот сервак. На серваке, блядь, где есть и всякая такая хуйта, тут снимать РП будни это бесполезно максимально. РП будни? А кто снимать на РП будни? Я снимаю будни этих долбоёбов, блядь. Максимум админ Но Нет, будни. у меня админ будни, я зато видосы попал. Я там на него начал спрашивать, сколько он зарабатывает. Получали ему подарки от Деда Мороза. А я был около него, стоял просто, когда он с Джегером перестреливался, блядь. Иглом, блять, против этой хуйни, Я бы за диджей за понимаю. ним бегал и авторский, к самой музыку с авторскими правами включал, чтоб по фану был. Бля, я не могу. Надо было писать джагер и его это арестовать. Ой, блядь, арестовать я... играть. Он на этом сервере до меня докопался за то, что я по телефону говорил с челом Араид. У него два не, подсоса но... есть. Один подсос это Эвил, второй подсос это еще какой-то из этих долбоебиков. Не, ну если честно, то здесь было не совсем и правильно. То бишь бегать по улице. И... Договариваться Ладно, недопонятых болванов нам на сегодня достаточно Теперь мы снова переходим к основной части видео, а именно байты на нарушение Потому что все предыдущие 20 минут челики байтились тупо из моего присутствия, а это не совсем честно Предлагаю вам немного поменять сюжет этого ролика И теперь я буду наказывать игроков снова без админ привилегий Я буду самым-самым обычным юзером Вам показалось. Убил человека. Он убил я. человека. Да, он согласился, он согласен был. А что ты меня так Фу, так делать. Заберу Да, конечно. <с> Мы постоянно здесь встречаемся, потому что я опять, со спавна выхожу. Я-то спавню здесь. Дело такое, то что я наемника хотел я все видел, арестовать. Я все видел, я, все видел, я да. все видел, А что, так можно видел. разве? Благословили меня на этого админа Ну все, Санечки, я все видел У вас 1.5 плюс 1.1 Я думаю, вы не будете признавать Я думаю, вы признаете тоже, да? Я же друга спасал Не так ли? Да нет, ты У вас убедел, оба администрация? Дорога, <свят> Это ваш друг? Сват, <свят> <сказать. свят> <свят>, да Сват, да, хорошо э -э -э -э Проблема в том, что я знаю, что он не ваш друг Я нахожусь с прямо в дискорде сейчас В данный момент, в данную секунду я. Oh, yeah. Он мой друг. Что такое друг? Что, что, что, что, что, что, что, что такое друг? Хорошо, что такое друг? Это тот, за которого можно убить. Ну это друг, это когда чел в Гаррисе какой-то. Поиграл-то с ним, это сразу друг. У меня в Гаррисе знаешь, сколько друзей есть. Короче, Сережа Дырявенько. Вы считаете, если вы ходите постоянно с ним здороваетесь, вы считаете его другом? Сука. Он похож на кринжового челика, это из колледжа моего. Который всем руку жмет, блядь, ему через силу руку тянут тоже в ответ. Он думает, что это все, вся его братва, блять. Все, что с ним рассоливать? Обман админов и фрикиллс на нудр Так что со мной еще? Вы никаким образом не смогли. Никаким образом с ним подружиться даже в этом плане. Как вы его спасли? прицеле отображается никнейм а ну РП да в что у каждого прицела никнейм еще пишется дата рождения этот, паспорт да данные Ладно, адрес я... где блять живет не, не буду трогать оба оба администрации я человек но у вас 1.5 1.50, ты согласны а чё обман то не катит он сказал то что это его друг он хуйню опять порит у него 2 2 он уже в прицеле ник человека узнал и увидел и понял кто их кто ты мне свыше послан, отвечаю. Удачи, где сервер. Спасибо. К стене! К стене! К стене! Причина какая? Причина, причина ты, блядь, на собаку накинулся. Какого хуя? Я накинулся живодер, на собаку. Живодёр, ёбаный. Живодёр, блядь. живодер. Какой живодер Ты мой камень? Шарик хороший. Шарик хороший. Шарик молодец. Сука. Собаку бьёт. Он на меня напал. Он мне напал. Кто напал на кого? Удачи на троечки, давай. Вот остановись, остановись, к стене встань. Стоять. Да, ё. дебил, блядь, Это совсем? К стене Ирия, нахуй встань. Таус. Ой, блядь, мисклик. Да. Уй, ё, на... За мной. На полицейского оружия, наверное. Лицензия есть, лицензия С есть. Если посадишь, то я легко отмажусь. Да, ты да, легко отмажешься, удачи. Да, да, да. Ага, черт Сюда. Да. Что тебе нужно? Можешь Давай не рей. дергаться туда-сюда? Ты что, не нормально? Без... Я нормальный, да. В стене встань, стой спокойно. Лицензию. Скажи, где лежит у тебя. В каком у тебя кармане я сам достану. Нет. Недействительная лицензия. Не понял. Что-что? Не, я тебя послушаю. Если у вас были сомнения насчет того, что тут люди душат или не душат неугодных им игроков, то поздравляю, теперь они должны были развеяться. У кого есть еда? Еда нужна срочно. Саха или в плане сейчас? Пройдите. Да, да, да. Время, которое начисто. Восемь часов двадцать пять минут. Ровно? Нихуя линейка. Тут ровно, не ровно. это. Да, да, да, да. Вот. Смотрите, что там написано. Претензия а, какая к тебе? 8 часов. Ты кепку спиздил с рынка. А, а какие ко мне претензии? Я к тебе к... еще раз говорю, ты кепку спиздил с магазина, Проще да? На рынке. Да боже, ничего не воровал. Ну а все, что, тогда -то нет претензий. Тогда нет претензий к тебе, все, свободно. Алло, полицейский, это кто желтый вообще к нам пришел? Полицейский, полицейский помогите, полицейский. Полицейский, помогите, Пизданут. помогите полицейский Пизданут Полицейский, да пошел ты нахер Ну и зачем пошел это на? было? нахер Да-да-да А что такое случилось? А зачем так разговаривать? А кто разговаривал? так ты послал Зачем? Я никого не посылал В смысле? Ну ты же сказал, пошел ты нахер Ну в прямом Это не я не говорил в смысле? О, в смысле? Спустился. Провокация полицейского. Он сначала бежит за мной, зовет, а потом начинает посылать, чтобы я среагировал. Как друга зовут, с которым ты бегал? А, Может, Друга, как зовут, mm -hmm. с которым ты бегал? Я не понимаю тебя. Да, Почему? ты тогда понимал, что ты Ну Тогда это нормально было. Да, да тогда нормально да, было. Нормально. А сейчас ты как на этот вопрос ответилась, ты не понимаешь, что я говорю? Ну ты сейчас там немножко, я слушала. А, ну конечно. Друга, как зовут, с которым ты бегал? Я не понимаю, он говорит, что за кем я бегал? Друга, с кем друга я бег. как зовут, с которым ты бегал? Да, с другом я не бегал, я просто их случайно встретил. В смысле, случайно? я случайно вышел с базы, он говорил, да? что мне там чел позвал. Да, мне да. Мне нужна была помощь. Вы с, с корешем я своим на бандите спу... гоняли вместе по бедному району. Так я спустил, я, я тебе сейчас объясняю. Мне там позвонил медсан, ему там нужна помощь. Я к нему пришел, посидел с ним, помог и ушел. Ты что, не понимаешь, а -а -а, о чем я бы говорю? Было... Хорошо, я демку подниму. Да. Хорошо, я демку сейчас гляну и скажу сам, не раз ты не хочешь. У него провокация была, он специально послал нахер и сразу от меня побежал, думая, что я за ним буду бегать. Так я не сразу побежал. Зайди в зал ожидания. Да, я демку хочу посмотреть, ник просто узнать. Демку сейчас показывать, мне нужно будет на YouTube грузить, у меня медиа не проигрывает. Фрикаделька, фрикаделька. Ник человека, будет, не, Ник человека фрикаделька. Ник человека-фрикаделька. Ну я с ним не бегал. Я, я тебе говорю, я спустился. А вот у меня вот на демке видно, от, что ты бегал, что варщика. ты врешь. Так они у меня тоже демка есть. Я с метамварщика спустился. Я попустил них, чтобы они меня похилили. Меня mm -hmm. похили, я побежал. Вы вместе с этим челиком стояли, когда еще третий челик громила тоже. Второй из вас громила, побежал. Так я тебе могу. Так я могу дымку показать? Да, я да, тебе да, говорю. да, да. Можешь, конечно, я... никто не спорит. Я тебе еще раз говорю, ты бегал с этим Челиком, и вы вдвоем меня послали. Вообще-то только я тебе. Вообще-то он тоже. Чекни чат и посмотри, что ну, он когда писал. Мы тебе пос... Чат чекать надо. И ты чё, после этого скажешь, что вы раздельно что-то делали. У вас один мозг на двоих. Теппа сюда фрикадельку. У каждого из них провокация. Это уже на следующего игрока жалоба. Сейчас сначала на это. Ну, вот у него провокация, все. Он мне в voice чат: Без... э, типа говорит, остановитесь, подожди, остановитесь. Подожди. Ты признал, но нерв верно? у тебя получается это обман, то, что я сейчас посмотрел, он ничего не писал. Ты признал, Нон РП. -er Чекни чат, обман, блять. Окей, хорошо. Если я сейчас нахожу в чате сообщение от него пошел нахуй, то ты согласен с тем, что обман будет у тебя, а не у меня. Да, согласен. Чек не чат, как Фрикадерка пишет, пошел нахуй. Логи. Он писал это, ну... Четыре раза. Но последний раз, вот, когда он писал. все обман, заебись. Ну я увидел. Бездоболы. Фиксик бани его просто, да и все, он тупо время тянет. Ну вот при мне, когда он со мной бегал, там ничего не было, он даже не писал ничего. В смысле, не писал ничего, если на демке есть то, что он писал. Ладно, короче, баньте. Пиздабол, знаешь? Плаксивая девочка. Да закрой ебало нахуй свое без Да, да, да. предупреждение. Два часа десять минут, и всё, садимся. Плакса, плакса, Неадекватное поведение, не бань. Неадекватное поведение. Чело рвёт. Чело рвёт. Мопка это предупреждение тебе. А чё предупреждение? Он уже второй раз так делает. После предупреждения, если чё. Вот я за собой следил бы. Недавно меня Стрелку метнул, за улизнул. Спасибо. Да, зачем ты нас вызываешь, если ты всё один можешь? Давай! Мудак <розвольный блять> <розвольный блядь> ебаный. Совсем ёбнулся. Итак, без каких-то красивейших заключений, вычерных слов, можно сказать лишь одно. Ролик подошел к концу, а сервер претерпел небольшую чистку от донатных болванов, микробандитов, а также челиков, которые ставят себе цель намеренно сливать игроков. Просто обычных юзеров, которые только недавно зашли на сервер. Некоторые из вас напишут сейчас в комментариях, мол, Артур, ты делаешь то же самое, которое ролик подряд, и почему ты тогда кидаешь претензию насчет того, что они душные. Да, уже не один ролик у меня вышел на канале, в которых я стакаю нарушения намерено. Но если присмотреться несколько внимательнее к тем людям, которых я выкидываю из сервака каждый ролик, то называть их людьми уже получается очень и очень с трудом, потому что каждое видео это ну вылитое очистилище с кучей донатных дегенератов, а также еще и наборных, которые тоже не знают правила и вообще решили на них забить. Наборные же администраторы, которые попадают в мои ролики, они вообще не стесняются как-то прикрывать своих друзей. Если у одного челика есть нарушения, то они на эти нарушения раскрывают глаза так широко, как только можно. Но когда рядом стоит друг, который нарушил правила, то они как будто ничего не видели и ничего не знают. В какой-то степени в этом все-таки кроется секрет такого поведения. Поведение оконченной токсичной обезьяны. Тупо от одного осознания того, что тебя может прикрыть друг-администратор и ничего вам обоим за это не будет. Уже ни на одном серваке поведение таких душных игроков сразу же пресекают, но не здесь. Поэтому если вы обучились типа по моим гайдам и хотите потренироваться, то welcome. IP сервака будет в описании, а также там находится моя телега. В ней ты можешь узнать какие-то новости из будущих роликов, а также узнать о следующих стримах.